Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. И пусть Дух Святой откроет понимание всех вас. И чтобы это было действительно реальностью, а не какими-то словами. Но пусть слово, оно материализуется в вашей жизни, в вашем разуме в вашем интеллекте в вашей мудрости не в сердце потому что сердце это место чувств Бог дал нам голову дух мудрость азан, дал нам право директу на директу разум директу и размышление и, и в соответствии директу, в соответствии директу, с а этой мудростью, которую он нам дал, мудрость, которая практикуется и исполняется в его слове, тогда, мои друзья, вы получите большую победу. Должен быть прорыв. Представьте себе, Мысли Бога внутри вас. И у меня вопрос. Кто может вас разрушить? Что может помешать тебе, если у тебя мысли Божии, Дух Бога, направляет твою жизнь, направляет твои идеи, направляет твое сердце именно так, дает тебе направление для того, чтобы ты не был в обмане этого мира. Представьте себе, чуть-чуть подумать, немножко, немножко, ничего не стоит думать, люди... И идут в университет и тратят множество времени, чтобы там думать, научиться чему-либо и приобрести профессию. Всего лишь профессию. И после этого они ограничены только в этой профессии работать. Но Бог, друзья, желает внутри вас что-то бесконечное поставить, неограниченное. Это его мысли, это его способности, это его власть. Вы уже думали об этом. Когда вы читаете Библию, мои друзья, думайте следующим образом. Сам Бог говорит со мной. Когда вы читаете Библию, это Бог с вами разговаривает. Например, мы начали говорить вчера об Аврааме, когда Бог, обращаясь к его народу, говорил, посмотрите на Авраама. И кто умный, он думает об этом. А кто не хочет думать, отказывается. Тогда все понимают, но не все готовы быть послушными. Бог, говоря, посмотрите на Авраама, когда я призвал его одного. Он был один и бесплодная жена, и они были уже в возрасте. У них не было детей, было богатство, но некому его было оставить. Тогда Бог призвал его именно в этой ситуации и сделал из него лидера великого Авраама отца множества народов отец множества народов посмотрите на звезды посчитай звезды Бог повелел Аврааму именно таким будет твое потомство безграничным да. мои дорогие друзья если мы смотрим на Авраама, для того, чтобы следовать по его стопам и посмотреть на то, как был рожден сам Господь Иисус от его потомков, посмотрите, в 17 главе книги бытия сказано следующее, будьте внимательны. Авраам был... 99 лет. Посмотрите, чтобы внимательно вы понимали, о чем здесь говорится. Авраам был 99 лет. То есть уже здесь показано его физическое ограничение, его состояние пожилое. Вот этот... Возраст уже давил на него. И Бог говорит дальше. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий. Вот что мы читаем. Бог всемогущий, то есть ничего для Него нет невозможного или тяжелого. Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь не порочен. Это очень сильно, друзья. Очень и очень. Ходи предо мною и будь не непорочен. Как... Мы можем быть непорочными в мире, где, я могу сказать, все наоборот, где духовные ценности, ценности этого мира, они противоположны тому, что Библия, что Святое Писание нам показывает. Как возможно в этом мире, как... Возможно быть тем, кто в пустыне живет 99 лет, уже, знаете, возраст для отдыха, но Господь сказал, «Ходи предо Мною и будь непорочен». Это очень сильно, друзья. Как я могу быть в Божьем присутствии, если я не вижу Его, я не чувствую Его, не могу дотронуться до Него? Как я могу... Следовать. Зачем я буду следовать? За кем? Какой пример для меня, чтобы я научился? Какой для меня пример, куда идти? Направо, налево, на юг, на север? Как? Как это сделать? Вы знаете, Бог никогда не просит у нас чего-либо, что мы не можем совершить. Он не глупый, он творец, он всемогущий. Тогда то, что он просит, возможно, да, чтобы мы были послушными, чтобы мы отвечали на Его призыв тогда, «Как я могу быть в присутствии того, кого я не вижу или не чувствую?» Невидимый Бог. Невидимый. Но, но, Он, Бог, дал и дает нам Его Слово. И Слово Божье – это Слово, которое является чем-то важным. Вы думаете, Бог Он в своем слове ошибется? Вы думаете, Бог Он допустит, чтобы Его имя, Его слово, оно было где-то забвение? Вы думаете, Бог ошибется? Нет, мои друзья. И когда Бог сказал Аврааму: "Ходи предо мной и будь непорочен", Бог без сомнения Давал ему Слово, направление, показывал, вдохновлял его. У Авраама не было Библии, чтобы он мог быть послушным этому Слову. Но Божий Дух, Божий Дух давал ему это понимание, понимание справедливости, истины давал Аврааму то, что есть в его голове. Тебе не нужно быть религиозным, хорошим. Вам нужно иметь внутри себя вот это, могу сказать, понимание или осознание того, что правильно и что неправильно. И все мы это имеем, мы знаем. Естественным образом, даже не зная Библии, хорошо что есть право, а что неправильно. Почему? Например, простой пример, когда вы что-то делаете, неправильное делаете, вы знаете, что сделали что-то неправильное, и ваша совесть, она мучает вас, мучает, что-то неправильно, что-то ты сделал неправильно, сомнения появляются, потому что то, что ты делаешь, это неправильно, это грех. Грех заставляет совесть человека страдать. Она чувствует себя нехорошо. Ей неприятно. Именно так. А когда ты делаешь правильные вещи, что происходит? Ты принимаешь правильные решения, что происходит? Ты счастливый становишься. Да или нет? Счастливый. Например, человек выиграл в лотерее деньги. А, угадал. И он счастливый. Я не говорю, чтобы вы там играли, чтобы вы э, испытывали там удачу. Нет, нет, вам нужно строить жизнь не на удаче, а на Слове Божьем. И когда ты делаешь это, ты не зависишь от гороскопа, от судьбы, от людей каких-то, от каких-то предопределений, каких-то еще. Ни от кого и ни от чего не зависишь, только от того, что сказано и произнесено, когда Бог говорил, «Ходи предо Мною и будь непорочен». И ходить в Божьем присутствии. Вы знаете, Бог есть праведность, Бог есть истина. Бог чистый, Бог он непорочный. И эти ценности, именно эти ценности показывают Божий характер. И Бог, как Отец, как Творец, обращается к Своим детям, и хочет в них видеть свой характер, как он сказал Аврааму. Ходи предо мною и будь непорочен. Имей мой характер, не делай ничего неправильного, не лги, не пытайся строить эту свою жизнь на хитрости. Ты только все потеряешь, ты можешь сейчас на время выиграть, но потом ты проиграешь. Понимаешь? Ходи предо мною и будь непорочен. Это совет, совет, который мы видим здесь дан Аврааму. И вы знаете, Авраам умер, уже будучи очень и очень пожилым. В 171 год, вы знаете, но он был в благословении. Он уже устал от этой жизни, он не желал больше жить, он уже все все в этом мире видел. Тогда, до этого момента Авраам дожил, где он уже был весьма пожилым, и он умер счастливым, очень счастливым. Тогда, друзья мои, ходите пред Богом. Я знаю, что этот мир не желает Божьего присутствия. Мир желает... Общество желает то, что неправильно, потому что слушают голоса своих сердец, своих чувств, они хотят чувствовать это, то, ощущение, чувствовать, чувствовать и чувствовать, понимаете, но после чувств, что остается? Ноль, ничего. После этих ощущений удовольствия приходит боль, разочарование. После ощущений, после удовольствия, которые люди получают в неправильном сексе, который противоречит тому, что правильно в этом мире, человек имеет отношение с тем, кого он только-только встретил. Но потом проходит время и говорит, а, вот, смотри, твои дети, твой сын, и мир разрушен. Ну как, а, помнишь, один день мы с тобой, и все, невозможно обмануть, потому что ДНК сейчас подтверждает, доказывает, и все, ты будешь платить теперь э, за все то, что необходимо для семьи. Тогда мы видим, сколько людей, отчаяние. Это часто приходится, например, с футболистами, с молодыми, с теми, кто якобы успешен. Но они живут часто в такой ситуации. Почему? Потому что слушали свое сердце, свои чувства. Но когда человек использует разум, Мысли. Он нет. говорит, нет, нет. Сейчас удовольствие я получу, а что будет завтра? И я буду страдать в течение всей моей жизни. Нет, я этого не желаю для себя. Понимаете, друзья, тогда это слово Божие, которое было сказано Аврааму. Ходи предо мною и будь непорочен. Если ты будешь ходить в моем присутствии, ты будешь следовать в своей жизни, которая построена и основана на послушании этому Слову. Слово Божье должно быть как компас для вас и жизни, направление показывает. Не какой-то гороскоп, не какие-то предсказания неверующих людей. Нет. Но не люди, которые там для дьявола живут. Нет, ты ходишь пред Богом, и Его мысли направляют вас, направляют, дают полноту жизни тебе. Тогда завтра я приглашаю вас на служение, и мы будем больше об этом размышлять. Иисус сказал, «Я есть истина». «Я есть истина, кто следует за мной». Никогда не будет в обмане этого мира. Вера, друзья, приходит от слышания Слова Божьего. Я знаю, что сейчас вы слушаете нас, и без сомнения Дух Святой прикасается к вам для того, чтобы помочь вам развернуться на 180 градусов и начинать делать правильные вещи, чтобы завтра вы могли пожинать добрые плоды. Тогда приходить, слышать Слово Божие. Если у вас нет этой мудрой веры, как, веры ä, правильной, если вы не можете использовать ваш разум, тогда не надо приходить, если вы не хотите, пожалуйста. Но если вы желаете этого, если вы хотите следовать за Авраамом, по следам Иисуса и те, могу сказать. Завтра мы ждем вас. Пусть Бог благословит вас. До завтра, друзья. Аминь.